Здравствуйте! И с вами снова Андрей Валерьевич Топорков. Сегодня 10 ноября 2017 года. Хотелось бы поблагодарить всех людей, которые распространяют мои видео. Теперь давайте продолжим эту тему еще разбирать глубже. Что же у нас происходит с финансами, когда мы несем свои средства в банк? На примере возьмем приход на кассовый ордер, который предоставил нам Дмитрий. То есть он пришел в банк, положил 100 рублей на свой счет. В результате чего? Банк перечисляет на счет 202 810. то есть производит конвертацию. Что такое означает данный счет? 202 – это касса кредитной организации. Что такое 0,2? 0,2 – это доход банка с продажи ценных бумаг выше их номинала. То есть здесь на этом счете происходит конвертация наших средств из кода валюты 643 руб, код валюты 810 руб, который, как мы уже знаем, отменен с 2004 года и аннулирован Центральным банком России. Что у нас Дальше происходит. А дальше с этого счета уже на наши счета поступает ну, конвертируемая валюта 810 рублей. Но уже не те положенные средства, которые, значит, были проконвертированы. Если мы 100 рублей положили, то есть у нас на счету должно быть 100 тысяч. В той валюте, в которой они проконвертировали. Но мы видим только 100 рублей. А куда девается разница? 99 900 рублей до деноминации остаются в кассе банка данная схема получается мошенническая мы за все платим в тысячу раз больше на это надо обратить внимание и для простоты общения с банками кому интересно уже данная тема стала просто той же схемы приходим в банк пополняем свой счет через кассу берем у них такой же приход на кассовый ордер в котором Прописано, в какой валюте мы пополнили свой счет, куда он поступил, откуда он, значит, нам был переведен. А дальше уже с этим кассовым ордером прикладывать к заявлению, которое будет также ниже опубликовано под роликом. С первого раза это точно, что ничего не получится, банк будет до последнего упираться. Когда начнутся задаваться массовые вопросы, а правда на нашей стороне, как вы уже убедились, никуда не денутся, будут конвертировать соответствующим образом. Я думаю, что Центробанк не просто так оставил данную зацепку для осознанных граждан Советского Союза, потому что Центробанк у нас где зарегистрирован? Правильно, согласно уставу, в республике РСФСР, столица город Москва, устав до сих пор действующий. Поэтому, ребята, применяем данную схему, не захотят конвертировать соответствующим образом Подключайте ОБФСБ, но пишите заявление не от гражданина Российской Федерации, а именно от человека и соучредителя обновленного СССР. А права человека, согласно даже уставу Конституции Российской Федерации, статья 2, человек ⁇ это высшая ценность государства. А так как вы показываете паспорт Российской Федерации, они автоматически видят, что вы всего лишь раз. Но об этом я уже рассказывал раньше, значит, в предыдущих роликах. Обратите внимание и на них и посмотрите, почему нас считают рабами, имуществом, персонами, физлицами. То есть самое интересное, когда наш статус человека понизили для физических лиц. Чем быстрее вы подхватите данную идею, и разберетесь сами лично, насколько это все действенно. Еще раз повторяю, ни слова не верьте, все перепроверяйте. Под роликом будут приложены файлы, перепроверяйте. Судя по комментариям, многих интересует вопрос, а купил ли я принтер за 17 рублей 19 копеек, кодом 643 рук. Я вам расскажу кратко, значит не буду сильно раздувать. Позвонили мне с магазина. Я покупал на холодильник.ру Оператор сказал, Андрей Валерьевич, что-то у нас тут непонятно, 17 рублей 19 копеек всего переведено Я говорю, Ох, что это там случилось, банк не проконвертировал И тут мне оператор говорит, а что, они должны были три ноля дописать Я говорю, да, конечно, я же в одной валюте даю А они, значит, переводят вам в другой валюте Валюта, которой в наличии у людей нету, то есть это рубли до динаминации ну, после чего оператор сказал, я все поняла, мы, короче, отправляем заказ в Краснодар, ну, а там уже разберемся. Поэтому ждем, но главная цель видео не покупка, а именно вот тот резонанс, который получила видео у нас, так сказать, в массах. Хотелось бы вам еще сказать, что мы запустили сайт Правда.ру, там будут размещены все документы в ближайшее время, ну и новостная строка. То есть проект только запускается, я думаю, будет развитие, поэтому, ребята, присоединяйтесь, правда победит.